Доброго времени суток, дамы и господа. Многие люди любят фармить маунтов. Возможно, вы одни из них. Создаете персонажей с целью того, чтобы зафармить как можно быстрее кого-либо маунта, с целью того, чтобы сделать как можно больше попыток, но на текущий момент все можно сделать чуточку проще. Как мы знаем, четвертый сезон принес в игру массу изменений. И у нас имеются уникальные подземелья в формате Мифик Плюс, с которых можно получить различных маунтов. Да, само собой, эти подземелья уже были в формате Мифик Плюс и ранее, но пока была эта пауза, можно было посещать эти подземелья только раз в неделю, и таким образом фарм каких-то определенных маунтов просто-напросто замедлился. Теперь, имея под рукой Каражан, Мехагон, ну и до сих пор-то можно просто-напросто взять Сделать определенное количество попыток, кому-то, конечно, придется сделать их меньше, кому-то больше, и полутать то, что хочется. Речь идет о трех маунтах, и сейчас я их покажу вам. Первый маунт — это вечные поводья полночи. С целью того, чтобы на текущий момент быстренько зафармить, мы можем проходить нижний каражан. Да, конечно, на некоторых модификаторах это смертоносная комбинация идти в нижний каражан, но нам же не обязательно идти в какой-нибудь 15-й ключ или 20-й, можно просто-напросто пойти в ключик. Уровня сложности 2 И маунт тоже может выпасть Почему бы и нет Делая попытки во вторых ключах Можно пролутать этого маунта Это замечательную коняшку Мехагон, нижняя его часть Свалка, свалка очень легкая подземелье За счет своих роботов, за счет того, что У них большой урон, за счет того, что мы там Посту получаем Да и в целом, свалка довольно-таки легкая подземелье Последний босс Может одарить нас маунтом Под названием Мехагонский миротворец Танк, как мы знаем, танки летают с обновления 9.2, поэтому почему бы его и не пролутать? Многим известный тайный рынок Тазавеш, с верхней части, с гамбита солея падает техноглайдер главы картеля. Летающий диск, на который у меня уже сделано 100 попыток, возможно придется сделать еще 100 с целью того, чтобы просто-напросто пролутать, но... Хочется-хочется, конечно же, его получить само собой. Аналогично мы можем ходить как пятнадцатые ключи с целью того, чтобы заполнить виклилут. А если мы хотим просто-напросто релакснуть, то можно походить и во вторые ключики, почему бы и нет. Это быстро, это легко, да еще и доблести насыпят довольно-таки неплохо, если кому-то апается рейтинг в эпохальных плюс подземельях. Так что... Фармите. Если у вас нет каких-то маунтов, и вам особо нечего делать в игре, и вы хотите пополнить свою коллекцию, я считаю, самое время заняться маунт-фармом. Думайте, думайте, как правильно распределить свое время, в какие ключики ходить, и какого маунта вам хочется. А может быть, вам хочется всех. А может, у вас уже все есть. Как говорится, кому-то везет, а кому-то не очень. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!